Привет! Черная пятница уже в разгаре. Как это работает у нас? Например, сумка стоит 2 500, минус 20%, цена будет ваша 2000. На сумке из всего ассортимента, кроме тех, которые указаны ниже, скидка 20%. Принимаю бронь. Пишите в дыре. Очень рада вас. Люблю вас. Все в дня.